приветствую друзья на связи остап бондаренко и в этом вводном видео я вам покажу как начать зарабатывать на новой партнерской программе сервисов spompey и сервиса souls также в этом вводном видео я вам быстро расскажу что это за сервисы зачем они вам нужны если вы первый раз смотрите это видео и также покажу что вы еще получаете вы получаете помимо того что vip аккаунты на месяц на сервисе spompey и souls при активации партнерской программы вы получаете еще доступ в академию freedom technology евгения ванина у вас будет активирован мои доступы и соответственно там будет у вас Активирована обучающая программа, где вы сможете обучаться бесплатно. Сейчас я вставлю кусочек, вы его посмотрите и потом продолжим. Да, я сейчас оставляю кусочек, нажав на Академию на главную, попадаете на главную. Я же не показал, где у вас активирован доступ в закрытый клуб. Здесь можно начать мои курсы или давайте внизу, вот лучше мои доступы нажимаем, мои доступы и мы видим, что вот доступ в закрытый клуб – это ваш ключ, который вы активировали и он активирован столько-то времени назад. Вот у меня на месяц активируется, то есть на месяц у вас активирован доступ в закрытый клуб и соответственно вы там можете изучать материалы и давайте мои курсы я нажимаю Доступ в закрытый клуб. Вот на 30 дней. Это вам дается бонусом. То есть вы получаете сервис с где ведете рассылки, магазин, товары выкладываете VIP. Да, аккаунт у вас, рассылок, сколько вы хотите делаете, подписчиков собираете. Сервис Solus на котором мини-сайт сейчас вот этот настроен, и вы его просматриваете, и также вся копию сделаете. И можете подписные страницы, сайта, мини-сайты мини делать, информационные сайты. Там воронки собирать. И доступ в закрытый клуб. Мы заходим, перейти. Ко всем курсам нажимаем, и мы видим бесплатные курсы Freedom Technology, Sambooster, создание онлайн-школы на Smartler, Воронка, ВКонтакте, школа интернет-маркетинга, развивающие методики, автовебинары, криптовалюты, множественные источники дохода, самостоятельное изучение. Очень много здесь разных курсов. И можете переходить, например, бесплатные курсы нажать, Сэмбустер, школа, инструкции по сервису SpumPay. И вот как раз здесь инструкции по сервису SpumPay. Вы сможете перейти и научиться работать на сервисе SpumPay, если вы там не работаете, не умеете, да? Или если вы там работали, возможно, вы многих фишек не знаете. Здесь знакомства, вот как Деким, Демарк сделать, почтовый домен, чтобы письма в спам не улетали, цепочки письма настраивать, подписки страницы и так далее. И вот здесь все, все подробно указано. Обязательно просматривайте и учитесь работать с сервисом SpumPay. Здесь сервис AppCaster, ну еще по сервису SoloSpage тоже будут уроки, уже Евгений Ванин начнет проводить вебинары, я сейчас записываю, он со следующей недели должен начать проводить вебинары, и там будет все показано, рассказано, возможно еще какие-то курсы сюда добавлены. Ну сейчас и так на YouTube канале Евгения Ванина много обучающих курсов и по сервису SoloSpage конструктору страниц подписных и продающих. Здесь у нас есть чат, и в принципе в чате, видите, задают вопросы, вы тоже можете писать какие-то сообщения, отправлять и задавать свои вопросы. Есть форумы, магазин, ваши заказы, если вы что-то покупали, удовлетворение, которые вам приходят, Можете отзывы о школе оставить, это как раз на смарт эта школа расположена. И там, как вы видели, тоже есть курс, как такую же школу можете уже под себя сделать. Сервис платный Smartler, но он недорогой и, в принципе, вполне приемлемый, если вам нужна своя школа. В общем, много интересного, полезного материала. Вы получаете доступ сюда на месяц, можете все изучать, зарабатывать, пользоваться всеми сервисами. Доступ на месяц у вас не ограничен. То есть, сервис SpoonPay, сервис Solus подписанных подписных продающих страниц и ссылок, конструкторы, и сервисы, и академия, где вы можете бесплатно проходить уроки и получать обратную связь. Итак, вы посмотрели про академию, что это такое. Это вы получаете после активации сразу, чтобы вы понимали, да, что есть такая база хорошая, от Евгения Ванина. И теперь давайте рассмотрим, что вы еще получаете, что такое сервис SpoonPay и сервис Solus Пейдж. А, суть этой партнерской программы, которая у нас линейно-матричный маркетинг придуман Евгением Ваниным. Ниже этого видео будет видео, где вы подробно от Евгения уже узнаете, как это все работает, именно партнерка, как вам будут эти начисления. Я лишь могу показать вам, что вот сегодня день старта и вот смотрите, у нас идут, вот я Вошел в партнерку, вот 480, 280, 466, 292. И вот-вот-вот-вот идет, это вот с нуля мне накапало уже почти 4000 рублей. Сейчас обновляю, вот уже 4300, вот обновил страничку, еще пришло 480 рублей. Вот это все в режиме реального времени, буквально там часа за три. То есть партнерка работает после старта, и я вам записываю это видео, показать, как это все, чтобы вы понимали, да, будет работать. У вас будет точно так же. Значит, смотрите, сервис с пумпей это сервис у нас, где мы настраиваем вот, инструменты маркетинга. Грубо подписчиков, собираем подписки, рассылки делаем, можно платные рассылки делать. То есть вы собираете себе подписную базу, у вас насобиралось 100 подписчиков, вы мои предложения выставляете, и, например, вот у меня вот база побольше, а вы можете, например, 100 подписчиков, и стоит, предположим, эта база там, дать рекламу там, 100 рублей, 50 рублей, 300 рублей. Вот мы даже можем сейчас посмотреть, вот а, средняя цена 170 рублей у человека, да, посмотреть все. И мы видим, что у него, а, ну, здесь не так... Много, надо поискать еще, где поменьше, вот 101 подписчик, 60 рублей, или 459 подписчиков, 150 рублей. Кто захотел дать рекламу по вашей базе, присылает вам письмо, вы его смотрите, проверяете, если оно подходит, одобряете, деньги за эту рассылку падают к вам на баланс, и сервис сам рассылает рассылку. То есть, даже полный новичок, который начал собирать базу подписчиков, здесь может уже ее монетизировать даже таким способом. Удобно, удобно. Итак, делаете рассылки, цепочки, писем, виджеты ставите сюда. В группы подписчиков у вас именно в эти группы собираются подписчики. Мы видим скобочки рядом, это сколько в каждой группе подписчиков мы можем войти, предположим, вот вебинар X Profit, и мы видим от каждого подписчика, кто а, у вас записался. Можно его удалить, можно именно ему письмо отправить. Также здесь можно делать рассылки по всем подписчикам. Например, нажимаем. Нажимаете рассылку, добавить рассылку. Заранее надо прописать письмо в разделе письма. Потом показываете название рассылки мгновенное или отложенное через какое-то время. Выбираете письмо, которое хотите разослать, предположим. Выбираете группу подписчиков. Вот у вас группа подписчиков, например, такое-то вот, ну, по криптовалюте там. Предположим, вот 200 долларов за регистрацию группу насобирали. И, соответственно, или новогодняя какая этого чек-лист, как заработать на новогодних праздниках. Можно несколько групп, можно одну и сохранить. После этого именно по этим людям произойдет рассылка. Можно будет выбрать всех вообще вот так вот, например, все, да? И вообще по всем улетит. Но я не рекомендую, потому что здесь у нас есть и партнерки, и товары. Лучше их убрать. Вот подписчиков оставляем. Открываем. И если по всем хотим, то по всем. Ну, можем, наверное, купившие продукты убрать. И тогда по всем подписчикам пойдет рассылочка. Сохраняем, и она улетела. Дальше заходим в рассылки и смотрим э, статистику, предположим. Да? Вот на 5 тысяч подписчиков ушла, на 6 Пока открыто 190, 51, по ссылкам кликнул. 20 не пришло, один отписался, да? То есть я могу вот еще раз сделать и э, еще раз разослать по ним же, по неоткрывшим письма. На каждой рассылке своя статистика, это я только разослал сегодня, поэтому вот такая вот небольшая открываемость. но ну, здесь будет тоже побольше, да? Если более ранее открыть, там статистика, возможно, будет где побольше, да? Вот видите? Отправил, 876, 362 клика и так далее Также вы сможете все смотреть Вот это сервис PumPay Что он из себя еще представляет? Он представляет еще магазин То есть вы здесь помимо того, что можете делать рассылки Можете создавать свои товары Итак, вот товары размещаете, свои продукты да, И можете на них продавать То есть вот они, вот пожалуйста Также можете собирать сюда рефералов Кстати, вот мы сегодня об этом и говорим И вот ваши все партнеры да, Здесь будут отображаться И под кем вы зашли будет отображаться а, Тут ваши личные данные и э, давайте еще партнерки, то есть в этом сервисе есть партнерская программа, в данном случае мы рассматриваем партнерку Евгения Ванина и маркетинг, это продукт партнерки Евгения Ванина, который, соответственно, мы с вами сегодня будем настраивать. Вот это сервис Пумпей. понимаете, какой мощный инструмент, да, и вы его получаете на месяц VIP-аккаунт. Давайте вот нажму мой магазин и покажу, чем отличается. Бесплатный тариф здесь нет, здесь есть месяц бесплатно, вот вы первый раз зарегистрировались, 30 дней вы можете пользоваться бесплатно, а потом в дальнейшем вам нужно будет один из тарифов приобрести, либо 200 рублей тариф, тут ограниченное число писем, либо VIP-тариф, который стоит 700 рублей. И вот сейчас, когда вы активируете свою партнерку, вы будете получать именно по VIP-тарифу все свои э, бонусы, то есть отдельно он стоит 700 рублей, комиссия, которую вы платите сервису за продажу продуктов размещения 3%, на другом тарифе 5% э, при Прибыль в размере 25% от тарифов ваших рефералов, если купили, и 5% от их прибыли. Возможность импортировать сюда вашу базу подписчиков до 5000 подписчиков. Тут есть условия определенные, чтобы человек подтвердил, что он согласен, но можно импортировать. Таким вот образом, вот видите. И лимит контактов при импорте 5000. Вот у меня этот тариф сейчас и активен. Лимит писем бесконечно, сколько хотите отправляете писем. То есть на тарифе за 200 рублей лимит писем 15 тысяч писем в месяц, а на безлимитном тарифе 700 рублей, сколько хотите писем отправляете. То есть вот такой вот сервис. Даже если взять максимальный тариф 700 рублей, он уже в принципе да, стоит небольших денег. И второй сервис это сервис Solus Page, конструктор подписных и продающих страниц. Вот именно сейчас вы находитесь на сайте, который сделал мини-сайт на этом сервисе. И здесь можно вот делать свои вороночки, страницы, очень много всякого вот у меня тут разные уже настроены, да, мы можем прийти посмотреть. Ну давайте я перейду не отсюда, посмотрю. А, покажу, вам, прям уже готовый. То есть, можно делать свои шаблоны на конструкторе, собирать блоки. Также можно делать свои шаблоны, выставлять в магазины, их продавать. Доступ открытый-закрытый делать. В общем, здесь у вас после регистрации, если вы просто регистрируетесь на сервисе, дается 15 дней бесплатно, а потом вам нужно будет оплачивать тариф, либо один домен за 75 рублей, на нем можно на одном домене 20 страниц разместить, либо платите 350 рублей в месяц и пользуйтесь вообще всеми-всеми услугами бесплатно сервиса и сколько хотите доменов и страниц создаете. И партнерка работает у вас, и все по полной у вас здесь открыто, максимальный весь функционал. И давайте сейчас покажу вот мои сайты. Ну, вот, предположим, вот один сайт я делал еще, да. Там у меня их очень много здесь сделано. А, так, я просто думаю, каких... Ну, вот еще на соус еще сайтик. Есть такой простые подписные продающие страницы. Вот видите, сделаны а, такие красивенькие. Есть длинные сайты, большие. Вот такая подписная. В общем, насколько хватит вашей фантазии. Можете делать новостные сайты, обучающие и так далее. Вот этот вот сервис соус да, Чтобы вы понимали. То есть, Академия Евгения Ванина, где обучающие уроки по разным дисциплинам. да, вот там свой бизнес можете по шагам прям построить. И по этим сервисам также там есть подробные уроки. И два сервиса. И все это вместе вам дается всего лишь за абонентскую плату. Она стоит 990 рублей. Плюс еще активация партнерской программы, которая при вашей работе, да, если вы, например, вот мини-сайт вот этот под себя настроили, начали его рекламировать, люди смотрят, им нравится, они входят в партнерку, и вы начинаете, в принципе, зарабатывать, как я сейчас показал, даже в режиме реального времени, вот еще 4780. Смотрите, смотрите, вот прямо сейчас это все идет на ваших глазах. И уже было 3800, сейчас уже 4800, да, почти нападало. Вот все это так вот работает. Вот так работает партнерка. То есть человек понимает, что он получает очень много. Он и обучение получает, и поддержку. Сейчас проводить вебинары будет Евгений Ваннович. Вот этот мини-сайт, я настроил. И, соответственно, сервис PumPage, SolusPage. Вы на нем можете все строить. То есть эти два сервиса вам помогут полностью настроить свой бизнес в интернете. И вы знаете, что вы рекомендуете эти сервисы также да, активировать. Причем, если их отдельно активировать, получается 1050 рублей а если активируете эти сервисы доступ в академию еще партнерку да, линейно-матричную то это 990 рублей вы еще и здесь даже экономите э, дешевле получается вам и э, соответственно начинаете же зарабатывать да то есть любой человек который захочет пользоваться сервисами spunt page page обучаться в академии в янимании бесплатно и также участвовать в линейно-матричной партнерке то пожалуйста соответственно вот вам э, отличная возможность а здесь ниже этого видео вы увидите вот именно про то, как работает партнерская программа линейно-матричная от Евгения Ванина. И ниже видео, как активировать эту программу правильно. То есть вот здесь вот это видео будет. Здесь, чтобы активировать, нажмете ссылку активировать, жми активируй маркетинг. И если какие-то вопросы, ниже будет чат поддержки. Либо мой чат поддержки, либо того партнера, от которого вы получили данную вороночку, уже данный мини-сайт. Здесь будет его чат поддержки. Здесь регистрация партнерки Евгения Ванина. Дополнительная ссылочка в видео будет рассказана, показана, зачем это нужно. И если вы еще не зарегистрированы на сервисе с помпой то, пожалуйста, вот видео, как зарегистрироваться и ссылочка на регистрацию. И зарегистрировавшись в сервисе с PumPay, вы автоматически регистрируетесь в других сервисах Евгения Ванина, компании Freedom Technology. У них единый аккаунт, то есть единая почта, единый пароль. Зарегистрировались на PumPay, значит и на Solus Page тоже с почтой и этим же паролем вы можете зайти. Вот такая замечательная штука. У нас получается короткое видео, как зарегистрироваться на сервисе с PumPay, а здесь у нас есть, как активировать партнерскую программу. Можно из баланса, то есть раньше нужно было пополнить баланс, из баланса можно было оплатить, да, то есть я так делал. А сейчас можно оплатить прямо напрямую. Инструкция, как настроить под себя копию такого же мини-сайта. Вот эта инструкция, я ее тоже сейчас перезапишу, уже обновлю, как раз, как вот этот мини-сайт вам под себя настроить. Все очень просто, вы его копируете по ссылке, заменяете в кнопочках свои партнерские ссылки, и все, сайт готов. И он у вас на сервисе Solus Page будет находиться. Вот так вот редактирование у вас будет, здесь все очень легко отредактировать, содержание заголовок и меняете текст. Да? Или содержание видео, вставляете видео, содержание кнопочки, предположим, тоже вот кнопочки, содержание, э, ссылка, сюда ссылку свою вставляете, внешний вид, здесь можете написать что-то свое. Да? Сохраняете и все, Еще закрою. То есть вот так все легко редактируется. Пробежались, ссылочки повставляли, кнопочки отредактировали, нажали сохранить и у вас все сохранилось. И вот так вот у вас все будет здесь находиться. Вот там кликните по ссылочке и ваша Ваш мини-сайт готов. То есть копируется все элементарно. Скопировать сайт по ссылке, отредактировать. И в нижнем видео я все вам покажу. Это и расскажу обязательно. Поэтому в этой партнерской программе Прямая поддержка. Есть два классных инструмента, с которыми вы будете работать, обучаться, да, и в интернете получать свои результаты. Первые, может быть, и не первые. Это SpoonPay и Solus Page. Также Академия, где здесь подробное обучение по этим инструментам. Еще будет проводиться вебинары. И замечательная партнерская программа, которая прямо в режиме реального времени. Покажу, как работает. Сегодня только все это запустилось. Первый день и пошло, пошло, пошло. Увидите. Идут потихоньку начисления. Вам останется только распространять информацию о такой возможности. Вы можете построить этот мини-сайт, соответственно и кто решит строить свой бизнес в интернете в хорошей классной команде еще и на этом зарабатывать, пользоваться инструментами обучаться в академии то, конечно, их это заинтересует и они пойдут к вам в структуру вот такое водное видео я для вас записал надеюсь, вам понравилось и точно такую же копию мини-сайта вы сможете получить и настроить именно для себя ну и сейчас переходите в НИР и смотрите подробный разбор маркетинга от Евгения Ванина, как же работает партнерская программа и как вы будете зарабатывать вот такие вот начисления вот с первой линии приходит 480 почти 500 со второй 288 там ниже 192 но еще ниже там другие партнерские начисления будут приходить на этом вводное видео заканчиваю переходите к просмотру следующего видео маркетинга от евгения фанина